Не боритесь с силами рынка, ну то есть я сегодня поговорю с вами о рекламе, о том, что достаточно часто мы думаем, что только от нас э, и только от наших привычных действий зависит товарооборот, рост и так далее, и так далее. Да? То есть если меньше отклика на рекламу, ну, например, вы привлекаете людей, клиентов на что-либо, да? если вы чувствуете, что есть ну, очень сильный спад то вы можете, конечно, влупить денег в рекламу. Но очень часто, очень часто, вот, вот у вас был, был расход определенный, да, вы сейчас влупили денег в рекламу, да, то есть был пропорционально, сколько вы вкладывали, примерно пропорционально зарабатывали. да. Сейчас вы можете вложить, ну, скажем так, вот столько денег, понимаете? А, а доход у вас будет вот такой, понимаете? То есть у вас будет... Доход меньше, чем расход на рекламу. То есть очень часто мы начинаем бороться с силами рынка, то есть когда товар ну, не нужен. Да. То есть вот просто такой сезон, что он не сезон. Как, например, петарды, нам новогодние елки продавать летом. То есть, ну, это, конечно, можно оптовикам загонять их по каким то несусветно выгодным ценам, но я думаю, что вы занимаетесь не таким товаром. Поэтому, там знакомый меня, например, там тату-салон держит. Вот сентябрь начался, клиенты смыло их. Вот, и не продается, человек работает в сфере услуг, там, не знаю, такси, чем-то еще занимается, да, и он занимается этим для того, чтобы оплатить аренду в своем свеженьком тату-салоне. То есть, нет, понятно, если он, например, там, вместо кафе его используют, там, не знаю, вечеринки проводит, экономит там алкоголь или на чем-то еще, понятно, то есть, можно как-то там посмотреть на бонусы с этой аренды, но реально это как бы, ну бред когда мы просто пытаемся сохранить бизнес платя за аренду в которой нет клиентов клиенты должны платить за аренду не мы сами не в любом случае нужно платить за аренду рекламу понимаете то есть ну, бизнес это такая штука где клиент оплачивает все и надо так чтобы ну клиентов было достаточно чтобы они не переплачивали чтобы они получали очень качественную услугу и собственно говоря их было такое количество которое позволяло Скажем так, многие вещи окупать. Поэтому иногда выгодно просто закрыть э, фирму предприятие, дело на какое-то время, без вот этого фанатизма, вы не выходите навсегда из бизнеса. Просто временный спад, просто бывает так, что ну, у вас был, допустим, там денег было там, плюс тысяч баксов, да, когда ну, до спада на рынке. А, а после спада вы когда вы еще подержались любыми силами, удержали свой бизнес, вот прямо любой ценой. да? укакавшись у вас было 5000 баксов плюсом до а после того как вы выйдете на 0 до да, когда компания начнет окупаться у вас там, минус 50 тысяч долларов понимаете то есть иногда минус 100 тысяч долларов то есть люди иногда вообще забывают о том что сделав небольшую паузу поработав с клиентом через просто какие-то сопровождения через временную аренду где-то через вот гибкость какую-то, да, вот такую, мы можем э -э, меньше потерять денег. То есть, мы в кризис, в любом случае, ну, как бы, те, кто, ну, занимается товарами, которые попали, там, под кризис, под падение, в любом случае потеряем, да. Другой вопрос, что мы можем потерять меньше, и для этого нужна гибкость ума. Поэтому Сферу деятельности можно поменять как вариант, да, то есть либо сильно поменять подход, при котором вы продаете, да, вот свои услуги, либо поменять сферу деятельности на какое-то время, и, возможно, она даст вам колоссальный доход. И я надеюсь, что если вы сетевик, да, и вы занимались рекламой в Инстаграме, и на рекламу стало меньше э, откликаться людей, вы поймете, что можно рекламой заниматься. В другом месте вы, вы можете понять, что может быть, стоит освоить какой-то... Бизнес без вложений, да, когда можно работать по рекомендации, когда можно освоить навыки, которые помогут структуре вырасти без капитала капиталовложений. Может быть, это и есть шанс. Поэтому тут вопрос именно в подходе. Вот. Я буду очень рад вам быть полезен своими видео. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.